Часто говорят, что человек является частью Бога. Так, Его душа да. это часть Бога. Да. Одного да. ли это Бога или из разных. И да. если это в женском теле, является это частью женской богини. Да. И если разные богини, то могут ли они быть да. из разных бульдома? Создание человека это всегда было вопросом любой космогонии, любой теории посвященные рождению и происхождению богов и людей. И фактически любую, любой пантеон, любую мифологию, любого направления, которое мы возьмем, они так или иначе описываются, что людей создавали боги тем или иным способом, давая при этом какую-то часть самого себя. В каких-то пантеонах, в каких-то мифологиях об этом сказано очень четко и ясно, да, о том, что боги вложили, там, свою кровь, свою слюну, да, свое дыхание. В каких-то мифологиях, например, в известном, в известном нам иудаизме Бог лепил мужчину и женщину из праха земного, то есть он прикладывал свой труд, прикладывал как бы свое видение. Да. Мысль свою прикладывал к созданию, по образу и подобию своему и так далее. То есть в любом случае в той или иной степени в каждом человеке есть некая частица божества, которая его создала. И эта частица является душой, душа единая и неделима. Если она единая и неделима, понятно, что несколько богов ни руку приложить не могли, но при этом сам бог, который создал, он вполне может быть произведением различных богов. И тогда по принципу связи, по принципу родственности через этого бога ты можешь быть связан с различными пантеонами, но уже двойной, тройной, четверной связью, как в тебе есть и бабушка, и дедушка, и прабабушка, и прадедушка, и кровь это есть, и они принадлежат разным культурам, возможно, разным расам. И, но через эту крочку в той или иной степени это связано с этими расами, связано в любом случае. Таким образом, отвечая на вопрос, много ли душ, нет. Но при этом связи может быть достаточно много. То есть есть один бог, который тебя непосредственно породил, и у него есть огромнейшее количество связей, с которыми ты точно так же связан, как малое связано с большим, по принципы связи малого с большим. Может ли мужской бог выступать прародителем души, живущей в женском теле? Да, безусловно. Опять же, наша история и космология, и мифология рассказывают нам следующую легенду, чтобы нам было понятно, почему так происходит. Когда-то Бог был един неделим, он сам себя не знал, и был он абсолютно одинок, плавал в бедный простор, в просторах хаоса и а, не ведал кто он есть и что он есть. Но тут в его сознании, в его разуме зародилась мысль, и эта мысль а, позволила ему начать как-то идентифицировать себя, то есть он захотел себя познать, потому что мысль это продукт познания. Для того, чтобы себя познать, единой силой разделил себя на мельчайшие части, каждому дал возможность самостоятельного плавания, самостоятельного исследования. Эти части как раз и называются богами, то есть малые части одного большого, являющиеся просто гранями этого самого большого. И у каждого малого своя задача. Одно, одна малая часть, один бог, не связан с другой малой частью непосредственно напрямую, а только через прикосновение к единому. Чем ближе они к единому, тем совершеннее их природа, чем ближе они к единому, то есть боги, например, первого поколения, их природа совершеннее, чем богов второго поколения, да, как гласят для нас источники мудрости. Связаны лишь только через единое. Но Тут, что называется, левая рука не знает, что делает право, и одни боги могут развивать свое сознание в одном направлении, а другие боги могут развивать свое сознание в другом направлении, не подразумевая о том, что они являются частью одного большого. Таким образом, единый развивает себя. Его задача развить себя до такой степени, чтобы малое само превратилось в большое, и приблизившись к большому, единому, изначальному, не увидела разницы. Она увидела отражение самого себя. Это значит, что единый вобрал в себя абсолютно все возможности. Он развил себя до такой степени, что опять стал единым. Вот такая вот задумка, задумка гностическая, в большей степени гностицизм нашла свое отражение, но мы продолжаем дальше. То малое, на которое распространило себя единое, то есть вызвав разум Бога, оно опять начало делиться, оно опять начало проявляться. И это проявление как раз и произошло в богах более молодого поколения, а также в людях. Каждый человек получил в управление единую неделимую душу, единую неделимую душу, которая является кусочком сознания того или иного бога. Но человек по закону он имеет ту же самую задачу, как и бог, его породивший. Он должен развить себя до такой степени, чтобы, приблизившись к своему богу, не увидеть разницы. Точно так же, как и бог, его породивший, должен приблизиться к единому и не увидеть разницы. Понятно объясняю? Соответственно, он должен развить себя, он должен вобрать в себя весь опыт божественный, чтобы стать равным ему. Поэтому, естественно, опыт проходится только и в мужском, и в женском теле. И богу, мужчине надо познать себя в женском теле человеческом, да, испытав все, что связано с особенностями функционирования женского тела и женской психики, также и богу, женщине надо познать себя и в мужском, и в женском теле, чтобы увидеть эту разницу, чтобы познать все на свете. Поэтому от твоей сегодняшней половой принадлежности душа не имеет предпочтений, да? она стремится и к тому и к другому, потому что в идеале душа это андрогин, душа без пола. На все вопросы ответила, или было еще что-то много. Из было. А из разных пантеонов. Это как раз часть начала моего ответа на мой вопрос. Люди переносят свое сознание, переносят свои души с земли на землю, и боги переходят вместе с ними. Соответственно, в истории это отражается как брак одного божества с другим, как покорение одного божества с другим. Например, наша любимая тема, это скандинавская мифология, как война между асами и ванами, когда ваны пошли, часть ваннов пошли в заложники к асам, а часть асов пошли в заложники к ванну. Что это есть как не то? как пересечение двух совершенно различных направлений, совершенно различных богов по своей природе, по своей силе, по, своему, по своим первичным задачам. У богов все немножечко не так, как у людей, но у людей всегда так, как у богов. Вот, вот это вот стоит запомнить. Да? Как говорили мудрые, мудрецы древности, раньше так делали боги, теперь так поступают люди.